Подари мне первый танец Забери меня с собой Я повсюду иностранец Пробежала полоса Широко вела Разделила небеса С горем пополам Заглушила голоса Залила глаза Утонула полоса Земничек слеза, я знаю, все будет забудьте. Люди, я так больше не могу. Полоса, сперем залегла, расколола небеса на куски стекла. Предложение на слова близких на врагов. Всюду и на Собери меня, мама, домой